Всем привет, дорогие зрители! В этом видео я хочу рассказать, как проект OneCoin запускает систему желаний. То есть, если у вас есть какая-нибудь мечта, желание, чего вы там хотели, вы можете заполнить форму, вписав свое имя, кошелек, нужное количество монет для исполнения вашей мечты. Также напишите, что вы именно хотите, о чем вы мечтаете. И следующая вкладка «Как вы желаете получить». Точнее, в монетах, либо в деньгах. Можете также прикрепить сюда картинку, либо какую-нибудь фотографию и отправить свое желание. Как эта система работает? Создавая желание, система генерирует новый адрес кошелька, на который происходит сбор средств для выполнения вашего желания. Также вы можете получить персональную страницу желания, которой можете делиться своими друзьями и знакомыми. После того, как баланс вашего кошелька равен необходимой сумме, система автоматически переводит сумму на ваш кошелек. Продав монеты на бирже, вы можете приобрести то, что вы хотите. Ребята, также будет рейтинг вантов. Разработчик запускает три мастер-ноды для исполнения ваших желаний. Система будет автоматически делить награду между тремя лучшими вантами в системе. После того, как ванты будут выплачены, система выберет 10 других лучших вантов и начнет распределять между ними. Также запущена разработка социальной сети желаний. Основной идеей будет выполнение... Мечты пользователя, создание разных вантов, от самых простых до невероятных. Создание персональных страниц, пополнение желаний, описание всех выполненных желаний. Отчеты пользователя о приобретении желаний. То есть это будет все очень глобально, это будет все очень круто, это прям что-то новенькое. Со временем будет запущена служба доставки маленькой мечты. желания, желание, которое не будет превышать 1000 долларов, которая собрала необходимое количество монет сервис будет самостоятельно приобретать желаемое и отправлять посылка мечтателю То есть с вами свяжутся и отправят э, вашу посылочку то о чем вы мечтали прям вам домой это прям крутая идея вообще я такой первый, проект первый раз в жизни вообще вижу мне кажется у него огромное будущее я оставлю все ссылки в описании так что заполняйте формы делайте репосты мне кажется этот проект будет очень хорошо развиваться ну а на этом у меня все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, давайте, всем желаю, чтобы исполни... исполнились ваши мечты, всем удачи, всем пока.